мои дорогие, меня зовут Радагаст и сегодня коснемся, впервые если мне не изменяет память, вопроса баланса в ролевых играх. Это тоже такая большая тема, много копий было об нее и о ней сломано. Сегодня просто небольшая классификация и буквально вот пара мыслей о том, что с ним, с этим балансом делать и зачем вообще о нем нужно задумываться. В общем смысле баланс это, ну, равноценность возможностей в момент выбора между ними. И он лежит вообще в самом базовом своем понимании, в основе честности. А без честности, как бы, играть даже как-то странно садится. Если, э, ну, есть игры, конечно, с блефованием и прочими возможностями, э, ну, вроде как, помухлевать. Тоже оптимизательство, скажем, это в тяжелых системах есть практически всегда так или иначе. И человек, хорошо знающий систему, сделает более удобного, эффективного, сильного, способного персонажа, чем полнейший новичок, которому только что вручили такой тысячестраничный фолиант. Но даже с блефом, с оптимизаторством, есть какие-то рамки, и рамки весьма четкие, иначе игра не получится. Если вы еще помните лесенку Кристофера Кроуфорда, а помнить ее стоит то игрушка второй уровень, он без правил, он не станет головоломкой, не поднимется. То есть двух ступеней даже не хватает, чтобы дотянуть до игры, которая на четвертой И так же, как выиграть в шахматы, пиная соперника под столом ботинком, можно только один раз, так и в ролевые игры, совсем уж в нечестной обстановке, скажем, когда одному игроку дается ведро мастерских плюшек, а остальным там хоть трава не расти. Просто не будут вас звать на игры и все. Отсюда вот от жажды обеспечить вот эту вот честность, очень многие правила и метаправила растут. Скажем, нулевая сессия с обсуждением того, во что мы собственно будем играть, будет ли описание там кровищи, будут ли наркотики. И личные жизненные правила некоторых ведущих, которые любые броски, скажем, делают открыто, нарочито, чтобы не иметь даже искушения их подменить за ширмой у себя, если кидать. Ну и сюда же относится баланс. Самый широко известный тип баланса, это баланс по эффективности. Такой чисто цифровой. Вот, скажем, таблицы случайных столкновений. Да? Вышли вы из города, пошли в сторону подземелья, или какая у вас там цель была, на дачу к заболевшему городскому магу за лечебным чаем с шалфеем. По пути заблудились и заночевали где-то там в чаще лесной. И за это партии положено наказание. За ошибку нужно заплатить налог в виде лишнего столкновения. Ведущий достает кубики. Домашнее задание вам, кстати, вспомни, какие кубики кидались на столкновение во второй версии продвинутых «Подземелья» и э, «Дракона». Я когда-то на, на ролевом фестивале на одном был участником «Большого спора». Там Были люди, которые утверждали, что было «Д-20». А были, которые утверждали, что было 2 до 10. И то и другое неправильно. Вот. Ну, в общем, ведущий достает кубики, кидает их. И может получиться, что это будут, э, ну, скажем, муравьи. Оказывается, что костер разведен и палатки разбиты на муравейники. Ну, большой боевки в таком случае не получится. Он просто там выспаться не удастся. Пайки и прочие пикниковые запасы, возможно, они подпортят. Налог? Налог. А может выпадут гоблины, и тогда будет уже там либо ночное нападение, когда все заснут, кроме там одного, который возле костра будет сидеть, э -э, патрулировать. Или к утру там они засаду устроят, или что-нибудь еще такое. А возможно получится так, что они там медведя разбудят. А возможно будут какие-то путники, которые там подтянут к ним к костру и расскажут какую-то байку. Разное может быть, но налог должен из соображений баланса оставаться в каких-то рамках. 2 до 6 личий верхом на силовых драконах не должны внезапно обрушиться на партию, которая шла из относительно жизнеспособного города куда-то неподалеку на дачу к магу. Здесь два момента еще добавлю до того, как мы дальше двинемся. Во-первых. У хороших мастеров случайные столкновения не являются проходным эпизодом, не являются филлером. Они так или иначе вплетаются в сюжет и помогают его двигать. Если, скажем, это были гоблины, то последний гоблин может сдаться и пообещать провести партию к цели какой-то там тайной дорогой. Если это медведь, то может оказаться, что у него вся шерсть в шалфее и что он в отсутствие мага разграбил ульи в его саду и заодно закусил травническими запасами. Даже в муравейнике могут обнаружиться какие-то там улики или опять-таки ходы. Баланс здесь относится именно к цифровой, к налоговой части, но само по себе случайное столкновение может и по-хорошему должно играть и иные роли вообще в вашем игровом процессе. Во-вторых, известно, ну сейчас уже многим, что игры старого стиля постулируют отсутствие такого вот баланса по эффективности. Это означает совсем не то, что многие думают, и, и, и даже то, что э, оно означает э, в этом смысле, работает только в небольшом диапазоне. То есть личий на драконов, там все равно на посланников за шалфеем никто бросать не будет. Но могут выйти там несколько разозленных медведей, от которых надо будет не только отбиваться, но и убегать. Но вообще означает этот постулат отсутствие головной боли по балансу, как отдельного пункта забот для ведущего. То есть если вы там пятым или десятым или первым уровнем пошли в темный лес, где живут шипоглазы, то таблица столкновений будет одна и та же. И под вашу партию мир прогибаться не будет. И это ваша игроков забота, заранее узнать название темного леса, где живут шипоглазы, разобраться, кто такие шипоглазы, насколько они сильны, в каких количествах они там живут, и потом уже туда идти и ставить там палатки. А так вообще, как бы, особенно в подземельях, там все с балансом хорошо. Они подземелья как бы на уровне разбиты. И в этом случае уровень это такое ассоциированное число, которое как игрок, так и персонаж понимают одинаково. Вот сколько пролетов я вниз прошел, столько на таком уровне мы и находимся. И от этого уровня зависит по какой табличке, что кидается. И вообще внезапные там медвесовые и личные о, э, драконах не случаются. Просто они не случаются по другой причине. По логике окружающего партию Сетин. Ладно, конец отступления. Баланс, значит, кроме цифрового он была, бывает еще нишевый. Скажем, некоторых вещей можно добиться только магией, а магией владеют только волшебники. Ну, как бы понятно все, значит, если мы хотим быть подготовленным к таким проблемам, то нужно всегда брать с собой волшебник. Или там ловушечника, потому что иначе все хиты останутся в первых же комнатах и проходах. Или дварфа, потому что только дварфы могут видеть во тьме. Или хоббита, потому что у хоббита меч дрожит и светится, если гоблины подходят близко. И так далее. Аналогично цифровому балансу такой вот нишевой может на уровне описаний и стратегий быть. А может быть и зашит в систему. Если вы играли в мир подземелья или какие-то похожие системы, то видели, что там у каждого игрока свой класс, свой, э, свой такой буклетик. И второго такого же в партии нет. И большая часть способностей тоже эксклюзивно для этого буклетика, для этого класса. Альтернативно, нишевый баланс может быть э, проявляющимся или эмергентным, то есть поиграв. Немного люди уже понимают, что к чему, и в следующий раз сразу на этапе создания персонажей советуются и разделяют. Ага, вот у тебя там сложение высокое, давай ты будешь танком. Возьми себе какой-нибудь там воинский класс и дальше развивайся в ту сторону. А вот у тебя мудрость, ты вот будешь хорошей аптечкой. Тому, у кого ловкость, мы дадим лук, а у кого там все плохо кинулось, на того мы социалку свалим. Ну или как-то так. Баланс может быть также сеттинговый. Скажем, в первых версиях своего главного сеттинга с Блюза я делал так, что служители церкви единственного света обладали существенно более широким набором заклинаний и рост их кастинговых способностей и иммунитетов был лучше, чем у священников других конфессий. Ну, просто так вот я положил, так я постулировал. Умирая попадая на баатур, скажем, можно стать Ноперабо, Лемуром или Спинагоном. Сила у них разная, способности разные, пути развития разные. Все они, конечно, меркнут при виде способностей Карнугона или Гелугон. Балансно? Нет. Справедливо? Ну, такое. Честно? Вполне честно. Все прозрачно и известно. Ад работает по своим законам. Они тут не нарушаются. Ну и последний вид баланса. Это баланс игромеханический о котором мало кто задумывался, задумывается, но он крайне важен, потому что он связан с самой главной частью любой игры. Что значит с какой? Конечно, с геймплеем, с, собственно игровым процессом, с тем опытом, который проживают и получают игроки, поиграв в это самое дело. Вот я, скажем, пока фестивали и вообще там сходки людей в количестве сильно большим двух были еще популярны и возможны, Часто ходил на ролевые фестивали. Ну, ради того, чтобы поиграть во что-то, во что я раньше не играл. Там обычно это хорошо так устроено. Заранее на сайте или где-то там отмечаешь, что хочешь. Потом заходишь туда с блокнотиком и с карандашиком. Такой счастливый и неподготовленный абсолютно. Ну, можно еще с книжкой правил, если она есть. Но обычно ее нет в этом-то весе цинис. И все, как бы заходишь. Здрасте, здрасте. Тебя усаживают за стол. Дают карты в руки. Ну, или дайсы, что там нужно. И делают тебе красиво. К вечеру можно уже сформировать собственное мнение, существенно более ценное, чем 500 обзоров в интернетах о том, что какая-то там система и какой-то сеттинг из себя представляет. Так вот, не раз и не два, может даже и не десять, но э, у меня бывало так, что вот ты зашел, поздоровался, и ведущий там, уставший с мешками под глазами, достает из портфеля стопку приенов, кидает ее на стол, разбирайте, мол, и сразу... Так напоминает, что вы там это, как бы, если правил не знаете, то вы возьмите себе там воина, варвара, я не знаю, ну, максимум паладина. С магом вы не справитесь, там надо знать, что делать. Если везет за столом, есть кто-то уже в этом деле опытный, ему отдается сложный класс. Это может быть маг, колдун, хакер, техник, синергист, псионик, кто угодно. От игры это сильно зависит. А остальные вокруг него уже там бегают со своими «я его бью» или «ух ты, наконец-таки, есть шанс, могу швырнуть свою единственную гранату». Если так не получается, то этот несчастный листик этого сложного класса, он так и продолжает там валяться где-то там на столе. Никому он не нужен. И если на него что-то было рассчитано в модуле, то э, ну, либо мы все об этом разбиваемся, либо мастер э, стыдливо проворачивает страницу и пропускает этот эпизод. Такие вот системы, они дисбалансны, вот в чистом механическом плане. Играть условным воином по такой системе проще, чем условным магом. В общем случае это плохо, ну как бы это недостаток, потому что уже поначалу выбор уже, ну фактически выбор. И зачастую те же системы, они не дают... Простым классом нормально развиваться. И я его бью на d6 сменяется я его бью на 2d6. Когда у противников там уже тысяча хитов и список иммунитетов на пол страницы Из которых первым стоит как раз иммунитет к твоему вот этому несчастному 2d6. Ну, либо, так как это вот такие вот э, чисто цифровые нестыковки, они видны на балансировании первого типа. Если по числам вот все-таки дизайнеры как-то выровняли, то по возможностям далеко не всегда. И получается, что да, как бы так вот по, по числам ты все еще ключевая фигура. Ты можешь повернуть исход боя в нужное русло. Но с тобой рука об руку выросший в уровнях кастер может уже и летать, и мысли читать, и на гармошке играть. А ты только разве что демонов бить научился. Да и то это не твоя заслуга, а твоего меча который опять-таки делал партийный маг на деньги, которые внес партийный вор. А ты так, простенькая подставка под него. Ты канделябр, не более того. Те игроделы, которые осознают важность такого баланса, они стараются сделать так, чтобы начинать играть магами или хакерами было, ну если и сложнее, чем там губниками или паладинами, то не намного. И чтобы разнообразие геймплея росло тоже во всех классах и во всех расах, честно и сбалансирован. Баланс первого типа эффективный, его очень удобно использовать, если есть, он, конечно, для дизайна столкновений и врагов. Вот у вас есть партия шестого уровня, вам нужен какой-то противник, солидный, но неубойный, что-нибудь гуманоидно. Вы открываете книгу монстров, ага, этим, все, от этого и пляжа. Это хорошая система, механизм такой удобный, но, к сожалению, конечно, он сбойный. То есть, во-первых, есть ошибки в оценке уровня опасности в правилах, ну, практически любой версии. И опытные мастера так или иначе потихоньку обрастают хоум ролами чисто вот тупо цифровыми. Типа, знаете, вот там луч холода у меня не пятого уровня, он у меня четвертого. Само медведь у меня не четвертого уровня опасности, а второго. Тут как бы просто никто не идеален. Меньше всего, пожалуй, путиискатель первый исправлять надо во-вторых, Во столкновение это всегда противостояние нескольких персонажей игроков, каждый заточенный под свои задачи. И нескольких, ну обычно нескольких персонажей ведущего, каждого со своим уровнем опасности. И калькулятор балансирования сделать весьма и весьма непросто, а возможно линейными методами, вроде там табличек, вот кубиков и так далее, просто нельзя, вот, вот фактически невозможно. Доказательно невозможно. Скажем, в пятерке очень мало у всех действий. И есть такой термин «экономика действий». И если чисто по, по цифрам сделать совершенно убойнейшее столкновение, но с одним могучим монстром с кучей хитов и без дикого числа атак, то партия, если есть не, хоть, хоть на что-то способный танк, и если не будет там дикой невезухи с кубиками, Партия его порвет вообще в клочья, даже не заметив, что это было что-то сложное. А если вы наоборот возьмете по максимуму, вот как калькулятор позволяет, каких-нибудь там мелких кабольдиков, десятка-два, и дальним тоже дадите возможность атаковать партию прощами, скажем, какими-нибудь, мелкими мелким, то столкновение, которое на бумаге будет чисто вот по цифрам абсолютно легким и проходным, оно положит всю вашу партию вообще без, без вопросов. Просто потому, что так работает так называемая экономика действий. Куча атак означает кучу возможностей влепить урон, критикал, какой-то эффект и так далее. Вместо заключения, что же нам делать с балансом? Нужен ли он нам или не нужен? Думайте сами вообще. Как бы, нужно ли вам его выкидывать целиком и полностью? Или все-таки оставить хоть на пол дайсика? Потому что если окажется, что вместе с балансом вы выкидываете честность и справедливость игры, то, наверное, может и не надо. Но в любом случае, не следует считать этот баланс чем-то таким иммунентным любым играм и какой-то священной коровой, которую пальцем трогать нельзя. Все можно. Пробуйте, ставьте эксперименты, наблюдайте. Если в партии есть слишком сильные в каком-то аспекте персонажи, не старайтесь всегда их подлавливать и играть на их слабостях. Кидайте иногда, очевидно, вот слишком крутого монстра, чтобы сильные стороны играли как следует. От этого игроки получают удовольствие. Не бойтесь ставить очевидно дисбалансные столкновения. Если есть возможность выбора и отхода, если есть возможность понять, что мы тут лишние и избежать, куда глаза глядят, не бойтесь, ставьте спокойно. Не бойтесь делать нишевые сюжеты, когда целое столкновение зависит большей частью от способностей только одного из персонажей. Просто тогда балансируйте на более глобальном уровне. Потому что иначе, если у вас там вся компания весь год будет идти про тайные, столк... тайные проникновения под покровом ночи куда-то, то игрок там партийного танка или какого-нибудь мага, у которого слишком шумная магия, он просто заскучает. И самое главное, не жертвуйте ради баланса. Разнообразие, потому что оно все-таки главнее. Именно оно делает всем участникам игры красиво. Итак, спасибо за внимание. Мы обсуждали баланс. А именно баланс эффективностный, нишевый, сеттинговый и механический. Ну и всякие там их разновидности и особенности. Ну и иногда я уходил куда-то в сторону э, с байками. Меня зовут Радагаст. Если понравилось, увидимся еще.